Можно ли как это заговорить с самой украшением, допустим, что нужно для этого приема ну, Для этого надо, во-первых, знать технологии, а во-вторых, украшения заговариваются, то есть делаются из них некие магические артефакты обязательно на каком-то информационном канале, на канале какой-то традиции, в которой ты работаешь, со связи с, с некими силами, с которыми ты работаешь, с руническими, или скандинавскими богами, со славянскими богами, с демоническими лисивыми, с ангелоподобными лисивыми, у каждого свой канал. Информация будет держаться долго и работать как талисман только в том случае, если она сделана на соответствующих правилах. В каждой традиции свои правила, как это делается. Конечно, можно, но это должно быть внутри традиции, то есть должна знать саму технологию. Потому что в противном случае информация долго держаться не будет, она продержится на минут пять, и все, недостаточно. А если он сделан технологически верным, то информация продержится долго, и он будет работать как талисман. Да. Вообще талисманастроение, амулетастроение это очень большое искусство и серьезный труд, но правила для всех одинаковое, оно должны делаться в какой-то традиции. То есть должна быть, грубо говоря, информационная поддержка сверху. Энергетическая поддержка снизу, и ты посередине вместе со своим артефактом. Таким образом получается программа, амулет, батарейка. Да, есть информационная составляющая, есть энергетическая составляющая. Тогда он работает, работает долго, а так нет.